дорогие друзья, наконец-то, наконец-то у меня выходит видео про рыбалку. Долго я собирался, собирал, жерлицы готовил там, и наконец-то у меня появилось свободное время, и я отправляюсь, ребята, на рыбалку. Но на рыбалку я отправляюсь, ребята, не один, а с известным блогером, настальдами рыбаком-любителем. Это Денис. Канал у него называется Своя рыбалка. Рекомендую, подпишитесь на этот канал. Видео, вот он выкладывает, я смотрю у него, у него каждую неделю по 2-3 видео стабильно выходит. И рыбалка такая интересная тоже свое ну бывает конечно и с рыбой бывает без рыбы но рыбалка очень интересная и снасти там разные он там короче делает там я смотрю он и на джиги и на всякие я в этом плохо понимаю У меня в основном мормышкой жарится все больше и как бы это я рыбак как бы такой любитель а он профессиональный рыбак он там спортсмен даже можно вот так сказать вот так что переходите к нему на каналчик и подписывайтесь обязательно можете там написать даже, например, что от меня пришли да, кстати да, еще насчет чего еще хотел с вами поговорить а я нашел, кстати, живца в Талдоме, ребята, кому надо живец это, ну, кто там занимается рыбалкой по 9, по 9 рублей человек продает живца на Авито, на Юлей ссылочку я оставлю в описании если вы скажете, что пришли от меня ну, от моего канала, там, например, скажете от семейки с Талдом он вам продаст живца по 8 рублей и еще, кстати, кто первый напишет в комментариях, кто, ну, кто первый, короче, напишет в комментариях, сколько я поймал щуки, и сколько Дэн поймал щуки, вот, у меня в комментариях, напишите под видео, кто первый будет, ну, это, конечно, из Талдема должен быть человек, например, ну, или где-нибудь там, недалеко от Талдема, который живет, я ему дам 10 штук, живца, бесплатно, там, спишемся ВКонтакте с ним, или еще как-нибудь там, посмотрим. Так что, ребята, вот такие дела. Ну, а мы перемещаемся непосредственно на рыбалку. Погнали! Ой, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы первый раз на рыбалке. Сегодня первый лед у меня, ребята, открытый первый лед, да, поставили уже буду говорить, на каком озере. Но, вот такие дела, ребят. У нас уже солнышко вышло, а я поставил уже 10 штучек. Ой, сегодня я на рыбалке с Денисом своя рыбалка ребята подписывайтесь Мне интересно вот дэн Андрюха. да дэн тут устанавливает жерлички. Угу. кстати у него версия тоже будет своя ребят переходите на его на канал своя рыбалка называется канал лучшая версия лучшая версия да у него профессиональная больно съемка у меня так не на самом деле просто вместе снимаем немножко иногда на разные темы я тут на рыбалку снимаю алюх снимает все дома свои обшивает и что-то там еще делать свиней разводит, что характерно рыбалку Первый раз мы с ним, сколько я знакомый, первый раз мы с ним вырвались на рыбалку Как-то встретились и типа давай их сгоняем, давай будет первый лед, поедем ну, так, ну и собственно вот вырвались, привез меня не знаю куда Ну короче будем пробовать, вот две жерлицы мне доставить осталось Ты уже десяток своего выпил, смотрю, да? Да, я десяток жирничек поставил пока, но ну, пока загаров не надеюсь сколько ну, времени В общем не поставите шуи когда они да. Так что будет рыбка, ребят, будем показывать. Давно флажки с георгиевскими лавыками, георгиевской ленточки, Так, ничего пока выхода нет. вон там поставить еще попробовать вот тут вот вот это местечко не оббурено еще вроде что-то не пойму флаг у меня вроде поднят, ребят. сейчас пойдем посмотрим что там у нас кто-то заинтересовался Altyazı M.K. не нет нету. Ну, блин оттащила нормально убила что ли? да вот покоца на видите ребят Ну вообще не живо надо заменить его а нет, ожил. Нормально. Лучше бы его, конечно, заменить что-то он вообще не живой она его убила походу так это вторая жервца да сейчас попробуем наверное живца поменять или пока выставлюсь а потом уже живца поменяют потому что рядом жертв стоят в принципе если долбанет то долбанет сейчас мы ребятки чуть, чуть поближе попробуем Поставить. и цветочек Ребятки, еще одна сработка А, все вымотало леску Вот она, ребята, первая. Красава, да? Вообще нам да, нормально. Спасибо. Спасибо. Ну, нормальный такой. Вот что, ну, да. ну может и не больше. Ну, короче, крошка точно есть. Да. Нормально, вот латинка наша. Какая рыбка, ребят. Ага, да вон у корбу бросим. Да, а, Хоть посмотрю, как рыбу ловят люди. А -а -а. Мотает, мотает, что-то. Не, не, что петлю не давал. Давай, Еще. бомби и малешку молка. Да ладно, я подошел, она мотала. Сейчас перевернет. Чего? Жиглицу? Жиглица. Ого. Ну, Андрюха, жди. Руки трясутся. Давай, давай. Ну? Мелкая. Мелкая, и мелкая. Нифига себе мелкая. Она шла как мелкая. Слушай, звонил уже, а? Я ловить, он мне... привез он меня на озеро показать, как рыбу ловить, а? смотри, вот, вот одна, с я там другая. Тогда, Надо вот видел, сюда, я... сюда еще жерличку, наверное, пыть. Да, вот, смотрите, разница, 5 метров. Ну, не <музыка> вот, вечер. Конечно. Ну вот, мы еще немножко чуть-чуть пораньше надо было бы приехать, в 9, чтобы выставлены уже были. А нас полдевятого. Ну ничего, он она, видишь, ходит все-таки. Сейчас я тебе опять желез там тебе поставлю, будешь за следить. У меня там осталось как раз 5. Там вот в той губке попробовать поставить. Смотрите, ребят, как жирится жибел. А наш рак стал. Обалдеть. Это как-то получилось. Ну, наверное, пошла. Ладно, смотрим и будем ждать. Да. Не, а может, просто флаг сбил? Да нет. Нет, это удар был, так она не могла подпрыгнуть. еще хотел я же поменять на второй. Так, где у нас вторая табу находится? быстро схватывает да нет он живой и поменять все таки да нет живой нормально потом подглядим Дэн, что там делать. Yeah. <свист> <свист> <свист> как у тебя делать? как успех? сделал луночки, я сейчас думаю по ним пробегусь а -а -а. одним потом вдруг... Ну глубина вон там вот, весь окунь Ну, а я не окунь. а да. ты щечку да. хочешь? Ну, смотри, какая а, -а, -а. Шляха, шляха. Думаю, а, -а, а, вот плохо играет, наверное Да нет, там плодок сегодня распрямился до конца а -а -а. Он толстый. Все играет. Я же вот чувствую, как он идет. А -а -а. Вибрация какая-то Поменять недолго. Просто фиг его знает. Что надо. Ну -да. посмотрим. Вот куда опять еще жалечик можно сюда поставить, куда-нибудь тебе, чтобы ты смотрел за ним, Сам будешь на них ловить Или там поставить тебе. Или... Ну смотри сам, Андрей. Сейчас еще после. В 11 должно выход быть. Уже, наверное, 11. Уже. У вас расписание, да? Да. <плёк> ну, у тебя и в 10 только. <плёк> ну да. Ну, вот мы немножко, если бы чуть-чуть раньше, она бы и в 9. Дуба. Она с 9 до 10. Вот так. Потом перерыв. Там с 11 до 12 может пара поклёвок быть. Потом с 2 часов она опять начинает хорошо брать. Думаю чайку бахнуть. Шарак, ну. А делают там, да? А он стоит, да а -а -а. Солнышко такое, ребят вообще классное. Ветерка <муляет> нет, говорю. Солнышко нет, Ой, ветерка нету, солнышко. <муляет> Погода вообще прям нормально Так, ну что, ребятки, надо бахнуть, бахнуть надо кофейку. О -о -о. Пока две щучки ребят поймал. О -о -о. Это чай или кофе вот Ой, Хорошо Солнышко светит Все хорошо Ну, ребята, за вас Ой. Да, чуть-чуть пораньше бы приехали Выстоялись бы нормально Ну ладно Первый лед как говорится первый лед и первый раз в этом году ребят на рыбалке скоро еду в новгород к другу кленки там будет у нас рыбалка ребята так что подписывайтесь тоже посмотрим что там в новгороде как там рыба поживает Ой, как хорошо кофейку на природе выпить ребят там все пытается щуку на балансир поймать Ой, кстати подписывайтесь интересный канал Но он жерличками особо не занимается он то у него а этот на удочку он больше все всякие там рад лины Я не, не понимаю конечно я больше по жерлицам так Ладно, ребята, не переключайтесь. Так, еще сработка, но леску не мотает. Не-не. Кинула, видишь. Оттащила, смотри, сколько тащило, бля. На, его, все, он даже не реагирует на. Еще, тут еще голый он. О, да не я живой, я живой нормально. Что, в ну, ладно, тогда На голову решил. Ну, Нет, сколько вымото? А. Ты не хочешь поесть его поросенка? Да он решил позавтракать. Салом. Андрюшин поросенок. Ну, да. Первое, второе, что почему-то это сало так, а я... так, Ну а мы решили, так скажем, перекусить Да, сало вообще балдано Сейчас съедим Андреевну поросенка Да едим. Ну еще кайф пока у нас не берет ребята не ну есть поклевки у тебя ну да <смех> пока тишина Сейчас перекусим завтраком побегаем посмотрим что и как. а вы ребята все кушаете смотрите видео приятного вам аппетита тоже да. ладненько давайте ребята <с2> Всем пока. <свят> Всем пока. <свят> Мы покушаем, потом включимся. Нажали, тут сработало. Посмотрим, смотрим сюда. Мотать, мотать, да? попробуем. Будет Нет, уже все замерзло. Уже целый год даже мормышку не опускал. Удочка у меня козырная. или это все уже мормышка легкая ребята первого кунька поймал тут Я не такой кунек ребят конечно мы его отпустим там такой мелоч нам не нужно иди Что, я по окуню тебя тебя? Да, одного поймал. Да, выпустил обратно. Такой. Выпустил, нафиг по мне нужен. Попробуем. А -а. В одной лунке. Все, оплюнул, все. И больше после этого ничего не плювало. Ребятки с утра пришли, уже вот, надолбасили 5 штучек. На середине, да, у вас стоит все железо -то? На середине, да, железо а у нас пока три. Нормально? А? Да тоже вот такие же самые. Ну, тут ну да. Тут Потому есть, нет, тут есть хорошая щука, но она очень редко. Ну вот мы 8 на спинне кловим. А. Вот в этом году рекорд 7 килограм. Ага. За трешки, под Слушай, а не помнишь, где кувшинки тут? Вот Где-то уже вот в этом месте кувшинки были. Здесь? А, здесь, да? да? Вдоль того берега маленько и там с углубля тоже. Ага. В -а -а. куняках и... поискать, думал, что кунек по я... крейде. И... А туда идти в губки, я там помню, в том году или позатом в губки ловил. Вы туль то ли, то ли да, в эту. Вот то ли... По тому берегу опыт, котлил. Ну, случайно поймал на колебалку. А -а -а. 400. Ну, туда просто идти. Этим заниматься надо отдельно, блин. Ну, да, да. -да. Чёрность, вот Я удочку один раз подергал, подёргал, блин, стрельнуло. А у меня же сейчас сколько? Загара три или четыре холостых было. Оттащить три метра четыре и все и бросить. У нас еще бур сдув. А -а -а. Я, блядь, с того сезона ножи не поменял. А, -а, -а. Не, у меня как по Он еле бурит. Улунки овальные он получается. Ааа. -а -а особо не поищешь ну, уже хорошо я уже доволен ну да миссия выполнена <свист> Дэн <свист> там все ищется может крокодильчик какой-нибудь любит не а. знаю дениска сейчас балансирован там хочет нормально что -то. а она <свист> что-то на балансирует вообще здесь нихера ни не берет а -а. ну тут мормышку да в основном Наверное. Я сам здесь не попадал. Кто а. говорил, берет, по первой лезет дня три и все. А. Потом как нет. Очередная сработка. А, да, вроде не крутит. А. Морозис хороший, ребят. и и бросила что-то у меня вот это жерлица побитая вся Надо в дом посмотри у батареи полежала ну, походу тут нет ничего потому что она даже не вымотала не пусто ну, блин отмотала нормально она утащила ну, его Ай. живец ты хорош так ладно пустим тебя блин сколько вымотал то нормально Тут глубина то больше надо так вот тут где-то вот так вот налбанула и бросила Тут рядышком еще желецы стоят, так что если что, будет крутиться еще долбанет. Так, у Дэна тоже загарчик смотрю. Даже не видит, там ловит своих уней пытается. Посмотрим, кстати, видео поймал, там куней свои курни увидите на канале, если придется. А, походу бросил. на перекосяк встала наверное где захрестнула. может быть но все равно клюнет тут столько же это порядно а стоит ничего да. попробуем если она есть, есть. Нет. опять холостая недалеко от ковси ну да надо да, он побитый зуба а? О. мелкая мне кажется щупа крупная она бы ну, ладно. крупная это она бы а, блин, замерзла так как Так, ну что, ребятки, попробуем. Попробуем, ребятки, на эту мормышку. Не люблю я на это дело ловить, Когда одновременно и жерлицами ловишь, и мормышкой тут что-то надо одно выбирать, по идее. Ну, попробуем, может увидим поклевку окунька. Дэн, там все окуня своего долбить. Там же что? Ли? Сейчас посмотрим. Она его, видать, не дожевала, да, Дэн? Ладно. Пойдем посмотрим, там вроде загар. Дэн говорит. Пойдемте глянем, ребята. О, вы не приключайтесь. Пойдем посмотрим. Это тащило и бросило. Что такое? Тут будешь дожевываемо. Может щучка мелкая? положить можно, чтобы она работала как надо. Сколько она будет мне мозги компасировать? Мелочь какая-то тут дергает Вовремя камеру включили. <соцентричный> <соцентричный> О, кабанчик нормально. А, это самочка вроде Самочка, да А вы говорите, берет редко Долго, да, она тебя тут мучила? Вы бегаете, бегаете, может правда окунь шалит У меня седьмая уже Ну, вот это хорошее Сворачиваете да. А я говорю Завтра кто придет, будут знать дела эти все лунки паленые, все с А у вас тоже, он в первую Вообще прям Я думал может взять окунь Да он вообще не берет даже на мотыля Да ну, тоже а, -а, -а. а тут не угадаешь Она сегодня может тут брать на середине А завтра там осенью Один день вот здесь Ну что ребятушки закончили мы рыбалку Солнце уже садится у нас в общий итог у нас Дэн одну щучку поймал, я две щучки поймал. Все, больше не клюет, время уже 3 часа, 3 часа уже смысла нет сидеть, уже солнце заходит. А еще надо жерлицы собрать, это еще час как минимум надо убить на это. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Своя рыбалка» Дэну. Так что все, ребятки, до следующего ролика. Надеюсь, не первая встреча, еще рыбалка будет с Дэном. Все, пока.